Здравствуйте, подписчики моего канала. Вот стал обладателем инкубатора Blitz. Отрезали мы крышечку. Почему-то здесь крышка с двух частей стоит типа одной часть с одной части сделать не могли получается что на обрезках что все это дело дело ладно дальше смотрим сразу косяк иок полистирол кусок отвалился ну, ребята, это... Как-то не знаю. Так. Здесь что-нибудь имеем. Свидетельство приемки. Не знаю, как они принимали это дело. Если он... Или это доставка так. Хотя он был упакован вроде нормально. Не должны. Другие-то бортики все отличные. Две емкости Пластиковые. Ну, угу. ну, воронка с ПВХ-шкой. Хе -хе. Круто придумано точек. Дальше что у нас тут пластиковый поворотник это кстати не очень вот ну в принципе 5000 ну не знаю как то посмотрим что из этого выйдет ну, вот. пока мы получили такое вот чудо вот если это не отлетит чудо будет очень хорошо ладно посмотрим все обошлось 6200 посмотрим как оно будет работать сейчас попробуем все-таки вытащить его из этой коробки как они его сюда впих... впихивали это еще очень интересно Ладно.